Привет! Сейчас я вам расскажу классный анекдот. Я надеюсь тебе, именно тебе, он понравится. Подписывайтесь на мой канал анекдоты от Юсика. Всем отличного просмотра. Одна женщина выходит пятый раз замуж, а новый муж узнает, что она совсем еще девочка. И спрашивает, ну как так? Ты четыре раза замужем была? И что совсем? Она, ой, дорогой, но ты понимаешь, первые три мужа у меня были пианист, коммунист и программист. Ну, что, что не так? Ну, как, как ты не поймешь это? Первый пианист, он все делал пальцами. Второй коммунист, он все обещал, обещал, обещал. Ну, а третий программист, интернет, интернет, да интернет. Ну, а четвертый муж? был член правительства как он не старался все у него получалось через задницу спасибо что досмотрели это видео до конца оставляйте свои комментарии всем пока пока